На берегу вселенной ты и я Звезда качнется лодкой у причала Где жизнь открытой книгой обещала Что с ней случится в книге бытия Ушедший поезд, брошенный билет И глуп вопрос, и не найти ответа Судьба залепа И мы не верим в это И проверять Глубее дело Нет Сон в руку Будто сон в руке Сулит вернуться Нам крылатой явью И жизнь Возьмет разбег По разнотраве Оставив все, что было Вдалеке на и вино Белый август в византийской раме. И этот стих написанный динами. Под деревом в покинутом раю. Под деревом в покинутом раю.